Привет всем и добро пожаловать. Сегодня я продолжу с того места, на котором остановился ранее. Итак, открываем браузер. Пишем. Давайте сперва посмотрим IP-адрес. afconfig. Отлично. Вот мой IP-адрес. Копируем его. Ваш, скорее всего, будет другим, а может и похожим. Это не важно. Просто копируем его. Вставляем в адресную строку. Открываем. И немедленно сталкиваемся с проблемами. Нам нужны имя пользователя и пароль. Открываем терминал. Эти вещи по умолчанию находятся в файле установки. А точнее в RIDME файле с инструкциями к установке. Так что пишем CD. Var. Тройное W. DV. WA. LS. Где он? Ага, вот наш README файл. Открываем его и видим множество разных пояснений. Можете их прочитать. Ну, на самом деле их не так уж много. Но там есть полезные вещи. Здесь говорится, что имя пользователя по умолчанию админ, а пароль по умолчанию password. Здесь есть даже видео по установке. Вы уже смотрите видео по установке, но можете посмотреть и эту версию. Я не думаю, что вы увидите что-то кардинально отличающееся, но вот они, например, используют XAMP для установки приложения. Я использовал другой установщик, но это не так важно. Вы можете использовать тот, что использовал я, установщик, который находится в операционной системе Kali Linux по умолчанию. Итак, как я сказал, можете посмотреть видео по ссылке, но этот файл вам нужно обязательно открыть для того, чтобы увидеть имя пользователя и пароль, админ и паспорт. Позже вы можете их изменить, а можете не менять, это не важно, поскольку вы единственный человек, который имеет доступ к этой виртуальной машине. Если это все будет стоять на вашей физической машине, то сменить имя пользователя и пароль будет хорошей идеей. Итак, админ, а ниже напишу паспорт. Пока мы используем Bridge Adapter VirtualBox, сменить учетные данные будет тоже неплохо. Но сейчас давайте продолжим и посмотрим, что у нас здесь есть. Здесь у нас есть множество видов атак: brute force, command execution, cross site request forgery, SQL injection, файл Inclusion и так далее. Я покажу некоторые из них, а ниже у нас. Я покажу не все, но достаточное количество. Ниже у нас есть DVWA-безопасность, кликаем на нее, и здесь мы можем настроить уровень безопасности данного веб-приложения. Низкий, средний и высокий. Я рекомендую выбирать High, высокий, в основном потому, что это будет лучше соответствовать сегодняшним реалиям. Если выставить низкий, то все, что вы будете делать, просто пролетит без особых проблем. А в реальном мире такого не бывает. Итак, выставляем High, кликаем Submit, применить для применения изменений. Далее кликаем SQL Injection Blind. Итак, здесь обычно вписывается ID, и вы можете подумать, о, ну в реальном мире такого не бывает. У нас не будет полей для ввода данных. Но помните, что это просто для вашего же удобства. Это сделано в целях упрощения. Если я просто нажму «Применить с пустым полем», то выше в адресной строке мы увидим ID, равно и ничего. И все, что я здесь пишу, пропишется вот сюда. Например, 3333. И видим ID равно 3333. В реальном мире мы будем вводить эти вещи сверху, в секцию ID. Или вроде того. Но здесь просто есть поле, куда можно это ввести. Как я уже сказал, не важно, что вы здесь напишите, это же вы можете написать и в адресной строке. Эффект будет тот же. Буквально никаких различий. Итак, мы установили наши настройки безопасности, настроили среду, Теперь давайте перейдем к Burp Suite. Зачем он нам нужен? Burp Suite создаст для нас прокси. Он нужен нам для захвата определенной информации. Некоторой информации. В основном это куки сессии, которые мы позже сможем использовать с SQL Map. В основном потому, что у нас уже есть вход на сайт, и нам нужно включить SQL Map для запроса поля ввода. И пройти аутентификацию с помощью ID-сессии. Это отличный способ, в основном потому, что большинство сайтов позволят вам создать, что называется, базового пользователя. И как сайты с регистрацией, так и со страницей входа, там есть несколько контрмер. Система обнаружения вторжений, если они увидят, что что-то не так, появились красные флажки, ваш IP забанят, вам придется его менять. Множество вещей может произойти. Большинство систем безопасности направлены именно на эти страницы входа, и это может стать проблемой. Но если вы смогли создать обычного пользователя, любого пользователя, просто вписали какие-то учетные данные, неважно, вошли, тогда множество сайтов, и это очень плохо для них, Множество систем безопасности просто введутся в заблуждение. И аутентификация по паролю, да и любая аутентификация просто пройдет без их участия. Есть множество полей, множество возможностей, что где-то есть ошибки, которые мы можем как-то использовать, применяя метод SQL-инъекций. Однако, если мы не можем создать пользователя, или вроде того, то нам придется атаковать саму страницу входа. В этом случае ID сессии нам уже не понадобится. Помните, что это ваш браузер, и мы можем делать с ним что угодно, даже если это удаленный сайт. Мы все равно можем делать с браузером все, что захотим. В целях тестирования функциональности, разумеется, в целях захвата информации, которая проходит между нами и сайтом, для использования ее в SQL Map Для этого нам понадобится Burp Suite. Как я уже говорил ранее Откроем еще один терминал, увеличим его Войдем под root Пишем Burp Suite, Жмем Enter если вы запускаете его впервые, то вас попросят подтвердить, что вы ознакомились с правами и так далее. Спросят о возможности отправления анонимных данных, отправлять или нет, дело ваше. Но с условиями пользования вам придется согласиться. Как я сказал, данные вы можете не отправлять. Это опция, ее можно отключить, все нормально. Программа ничего отправлять не будет. Итак, Burp Suite запущен. В левом верхнем углу кликаем на вкладку «Прокси». Далее Intercept. Но сперва кликнем на Options справа. И убедимся, что 8080 -80 выбран. Он должен быть выбран по умолчанию. Я создал еще несколько ниже, но не обращайте на это внимания. Возвращаемся ко вкладке Intercept. Убедитесь, что... Что здесь стоит, включено. Intercept он, а не off. Свернем терминал, вернемся к браузеру. Кликаем Edit, Preferences, Advanced, Network, Settings. Кликаем на Manual, Manual Proxy Configuration. И убедите, что здесь написано 127.0.0.1, порт 8080. И галочка ниже, использовать этот прокси для всех протоколов. Отлично. Это все, что нужно здесь ввести. IP-адрес лупбека и номер порта 8080. Кликаем ОК. Закрываем. Перезагружаем сайт. И, разумеется, сайт не перезагрузится, пока вы ему это не позволите. В Burp Suite вы немедленно можете посмотреть захваченную информацию, и он ждет, пока вы скажете, что с ней делать. Вы можете продолжить, сбросить. Здесь есть еще действие. Отправить ее куда-то. Очень много различных функций. Но пока я просто скопирую URL. Кликаем Action. Copy URL. Открываем текстовый редактор. Ну давай, не надо так со мной. Я не знаю, у какие-то проблемы с копированием таких вещей. Не знаю почему. Ну давай. Посмотрим, сработает ли вот так. Отлично. Да, если в первый раз ничего не сработало, то стоит просто попробовать снова. И обычно все заработает. А если нет, попробуйте еще раз и еще раз. И через несколько попыток, как сейчас, должно сработать. Если нет, то это серьезная проблема. Если сработала, фантастика. Как видим, сайт все еще висит, поэтому я кликну «Форвард». И сайт наконец перезагрузится. Перехват все еще включен. Но, ой, я кое-что забыл, прошу прощения. Давайте просто повторим этот процесс. И посмотрим. Ну давай. Перезагрузим сайт. Отлично. Как видим, здесь написано куки. Security, High Atma, бла-бла-бла, неважно. Еще какие-то вещи, которые читать не нужно. А затем PHP, S -E, SSID. Копируем его. Это ID куки-сессии, который нам нужен. Так что копируем его обязательно. Открываем редактор, и прямо рядом с URL вставляем наш ID. Отлично. Теперь можно закрыть Burp Уверены, что хотите выйти? Да, я уверен. И как видите, когда я вырубил прокси, через который работал мой браузер, в общем, все упало, и теперь ничего сделать нельзя. Так что нам нужно убрать настройки для того, чтобы браузер снова мог открывать страницы. Иначе мы не сможем использовать его для серфинга в интернете. Так что возвращаемся к окну, где вводили прокси, кликаем «Пользователь настройки системного прокси», закрываем, пробуем снова, и отлично все работает без проблем. Теперь, когда у нас есть кое-какая информация... Помните, все, что мы делаем, мы делаем на своей машине. Единственное, что здесь работает удаленно, это веб-сайт. Так что мы можем настраивать браузер как нам угодно, и использовать Burp Suite для извлечения информации вроде куки-сессии или URL. Ну, по-честному, URL можно скопировать и отсюда, это не важно. Да и достать ID сессии можно другим методом, но я решил воспользоваться этим с помощью Burp Suite. А в следующем видео мы воспользуемся SQL Map, для того, чтобы сделать что-то, посмотреть, что мы можем, найти какие-то возможности, посмотреть, сможем ли мы что-то просканировать, и извлечь какую-нибудь информацию. А пока, был рад вас видеть, и до следующего видео. Привет всем, и добро пожаловать. Сегодня мы продолжим нашу тему, и без долгих вступлений, позвольте мне показать вам изменения, которые я внес в команду SQL Map. Вот оно. Адрес практически тот же, за исключением решетки на конце. Она была в адресе сайта, а я ее почему-то удалил. Не знаю почему, но она здесь быть должна. Прошу прощения за это. Итак, в секции куки нам тоже нужно внести кое-какие изменения. Это куки, которые мы использовали ранее. Закрывали и переоткрывали сессию. Так что они не изменились. Но нам нужен идентификатор для куки Так что phps и ssid Это куки, которые мы выбрали А также мы можем выставить уровень защиты Равно, и вот здесь пишем Опс, здесь низкий Извиняюсь, быстренько это изменю Отлично я поигрался немного с этим значением, чтобы посмотреть, что будет с разными настройками. И как видим... Давайте зайдем на сайт. Здесь стоит high, высокий. Однако, даже несмотря на то, что здесь стоит высокая защита, мы все равно можем поиграться с куки. Это можно делать и на других сайтах. Модифицировать их для получения различных результатов. Здесь стоит high. Но даже если на сайте выставлено значение High высокий, то здесь мы все равно можем написать Low, низкий. И команда выполнится с такими настройками без проблем. Это не то, что можно применять только здесь, это можно использовать с любыми сайтами. Открываем Burp Suite и смотрим в секцию куки. Наблюдаем, что произойдет. Пытаемся зайти на сайт, очищаем куки, очищаем историю браузера и смотрим, что будет или заходим по другим браузерам, или с другой виртуальной машины, и просто смотрим, как и что меняется. Если вы поймете, как они меняются, как прописываются, ну, отлично. Вам больше ничего и не нужно. Однако, это вряд ли произойдет. Разве что у кого-то очень плохой ключ куки. Тогда мы можем делать все, что захотим. Давайте снова изменим на хай. И у меня уже есть кэш, поскольку я делал это несколько раз. Но если это не работает с уровнем хай, то ставьте уровень хай на сайте, но измените уровень куки на лоу. И попробуйте снова. У меня плохое предчувствие, что сейчас он вытащит данные из кэша, но нет, этого не произошло, в принципе, это не важно. Просто займет больше времени. Например, на секунд 30 дольше или что-то вроде того. Может, вам будет задан вопрос, прочитайте его. Если он найдет какую-то уязвимость, он остановится и спросит, сканировать ли дальше. Я уже нашел уязвимость. Можете ответить «нет» или «да», просто написав «N» или «Y». Но сейчас, если вы просто повторяете за видео, то наш ответ будет «нет», потому что мы сфокусируемся на конкретной уязвимости и не будем терять время. Но если вы просто делаете это сами, я рекомендую продолжить сканирование и попытаться найти и другие штуки. И как я сказал, если не работает с уровня «Хай», то измените куки на «Лоу», а на сайте оставьте High. Итак, здесь у нас есть кое-какая информация. Давайте кратко пробежимся. Параметр idget, тип boolean, based blind, слепая инъекция, заголовок payload, отлично, тип union query, окей, определенная это уязвимость. И вся эта информация говорит нам об уязвимости, но нам все равно нужно что-то с ней делать нам все равно нужно извлечь информацию из лог-файла, который находится вот здесь. Это файл, который я выделил. Не забудьте, здесь нужно прописать точку. Так что пишем slash root slash .sql slash sqlmap slash, и это мой текущий IP-адрес. Но знаете, он зависит от веб-сервера. Так что используйте свой для доступа к лог-файлу. Это путь к нему, а там уже будет лог-файл. Открываем его и смотрим, что там написано. В основном там будет вот это. После того, как мы определили уязвимость, у меня есть несколько команд, которые я для себя записал. Да, вот они. Очистим экран. Мы знаем уязвимость. Мы будем использовать почти тот же синтаксис, однако мы хотим добавить еще кое-что. DBS. Посмотрим, как это сработает. Невозможно извлечь имена баз данных. Возвращаемся к текущей базе данных. Излечение баз данных. Что-то пошло не так с Union техникой. Окей. Давайте попробуем обмануть сайт. Меняем high на low. И вот оно. Так что еще раз. Как видим, я просто изменил куки. Я не менял ничего на самом сайте. Если я вернусь на сайт и кликну на безопасность, то мы видим, что там стоит high. Здесь ничего не менялось. Давайте вернемся к инъекции. Продолжим и откроем терминал. Видим доступные базы данных. У нас есть DWa, Information Scheme, MySQL, Performance Scheme, как-то так. Итак, если мы вернемся к нашей команде и напишем дефис defisd для базы данных, и теперь мы можем извлечь таблицы из определенных баз данных. Команда DBS просто дает вам название баз данных. Доступные базы данных. Но мы не можем посмотреть, что в какой базе данных содержится. И довольно проблематично бывает проверить каждую, потому что порой их... Их очень много. И это может занять очень много времени. Но в принципе не важно, Когда у вас есть доступ к базам данных, удаленный доступ, это все, что нужно. Теперь стоит только вопрос времени, потому что нам нужно просмотреть эти базы данных и понять, что есть что. Если кто-то мониторит, что происходит, то он сможет увидеть активное подключение. И это может стать проблемой потому что вас могут отключить. Но ничего страшного. Если вы попробуете еще раз, в какое-то необычное время, например, ранним утром, то вы спокойно сможете извлечь базы данных, скачать их, а затем проанализировать. Так что у вас будет куча времени для того, чтобы просмотреть их, вытащить из них какую-то информацию, можно сесть, расслабиться, отключить соединение и, ничем не рискуя, просто исследовать файлы и смотреть, что в них содержится. Я могу сразу написать dvwa, но давайте посмотрим, что еще у нас есть. Давайте посмотрим, что здесь. MySQL, tables, жмем Enter. Да, отлично. О, прекрасно. У нас есть пользователи. Права. Просто отлично. Множество таблиц. Давайте посмотрим, что можно сделать с пользователями. Здесь должно что-то быть. Стоит проверить и другие, но обычно, если есть таблицы пользователей, или пароли, или что-то такое, то проверьте их в первую очередь. Я обычно проверяю абсолютно все. Потому что никогда не знаешь, как кто-то мог назвать определенные данные. Например, эта таблица могла бы называться не «Пользователи», таблица, куда могут быть помещены не только пользователи сайта, но и пользователи веб-сервера, а именно пользователей, и пароли, а назвать ее могли, например, не знаю, «Санта Клаус» или еще как-то. Так что, когда у вас есть база данных, Потратьте побольше времени и посмотрите все ее таблицы. Просмотрите все базы данных, все их таблицы и весь контент, который в них содержится. Постарайтесь понять, что есть что. Даже если есть зашифрованные данные, ничего страшного, расшифруйте позже. Но просмотрите все, что есть. Все, что содержится в базе. Потому как я сказал ранее, многие вещи могут называться по-другому, и вы можете пропустить их, подумав, что там нет ничего важного. Окей, okay, давайте изменим аргумент, напишем t для таблиц, и посмотрим, что находится в таблице user. Пишем user, дефис-дефис. enter. Посмотрим, что мы получим. Хотите ли проверить наличие столбцов? Да, почему бы и нет. Введите номер потоков. Это очень маленькая таблица, но чем большее количество потоков вы введете, тем быстрее пойдет процедура. Но я думаю, увеличится риск вашего обнаружения. Не знаю. Давайте попробуем ввести 4 потока на этой виртуальной машине. Да, у нас получилось. Наверное, можно и больше, но это не важно. Сейчас процесс завершится, и мы сможем увидеть контент таблицы. Мы увидим столбцы и то, что в них написано. Итак, здесь я поставлю видео на паузу и закончу его в следующей части. А пока я был рад вас видеть, и удачи вам со всем этим. Привет всем, и добро пожаловать снова. Эта штука завершилась. Как видим, надпись «Столбцов» не найдена. Такое может случиться, случается постоянно. Давайте попробуем что-то другое. Видите, это таблица User, но в ней нет столбцов. Это значит, что в ней ничего не содержится. Это печально, но такое время от времени случается. И я хотел это показать. Давайте попробуем что-то другое. Я знаю, где есть полезные штуки dvwa дефис дефис отлично таблицы захвачены помните что я делаю это по локальной сети веб-сервер находится на той же машине с которой мы проводим атаку и это дает мне преимущество скорости невероятное преимущество это позволяет мне делать все очень быстро Однако, если вы делаете это в сети, если у вас медленное соединение, базы данных находятся далеко, и что еще хуже, если соединение на другом конце плохое, то эта процедура может занять очень много времени. Эти вещи занимают довольно объемное количество времени, так что не удивляйтесь, если процесс затянется. Это реалии, которые мы должны принять и жить с ними. Итак, у нас есть таблица пользователей и гостевой книги. Давайте посмотрим пользователей. Я знаю, что там есть что-то полезное. Но вы этого не знаете, так что просматривайте все таблицы. Во время настоящего тестирования изучайте все, что вам попадется. Каждую таблицу, каждый столбик, каждую базу данных, смотрите, что в них. Я не смогу, наверное, описать, как часто этого не хватало для успеха многим людям. Они ленились посмотреть вещи, которые у них были. Давайте продолжим, напишем дефис T users». И здесь не получится использовать «Tab». Придется вводить все вручную. Что может быть неудобно, но что поделать. Enter. Прекрасно. Процедура прошла очень быстро. Как я говорил, такого в реальности не бывает. Ну, может и бывает, но очень-очень редко. В основном из-за ограничений в скорости. Итак, у нас есть столбцы и их тип. От типа зависит то, какая информация там хранится. Например, в этом столбце int — это числа. Integer — это английское слово для всех целых чисел. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 и так далее. Ах да, есть вероятность, что здесь может быть unsight int. Это значит, что там нет отрицательных чисел. Но здесь просто int, а значит может быть минус 1, минус 2, минус 3, минус 4, минус 5 и так далее. 1,27 это не интеджер, не целое, это дробное число. Так что если вы видите int, это просто означает число, вот и все. варчар это символы, какие-то строки, это могут быть комплексные строки, где, прошу прощения, не комплексные, а простые строки, где могут быть пробелы. Это могут быть C-стринкс, где нет пробелов. Это формат Microsoft. Я не уверен, как это работает. Я вообще-то не очень хорош в подобной теории, но зато я знаю, как с этим работать на практике. Скоро вы увидите, что находится в этих столбцах. Так что сами сможете судить. Если я где-то ошибся, пожалуйста, простите меня. Итак, удалим это. И напишем C, User. Это столбец. Аргумент C для Column, столбца. T для Table, таблиц. D для Database, баз данных. Все очень просто, обыкновенный английский. Нет ничего сложного, что вам бы пришлось прописывать. Например, вот единственная часть, на которую нужно обратить внимание. Это куки. Здесь мы задаем их параметры, равно-равно, так что никаких проблем, это все несложно. В целом просто знаки равно, слэш, дефисы, двоеточие, различные знаки. Но для аргументов, для их задания, когда вы вводите аргументы в программу, вроде SQLMap. Обычно эти аргументы будут соответствовать своей цели. Например, для столбцов — columns Что мы делаем? Пишем дефис C — columns. Если нам нужны таблицы — tables, пишем дефис T — базы данных — дефис D — database. Все очень просто. Интуитивно простейший английский. А если мне нужно больше одного столбца, то я ставлю запятую и задаю еще. Очень просто. Например, пароль. А, окей. Давайте возьмем имя и фамилию. First name, last name. Эти столбцы могут быть очень длинными, так что лучше не прописывать их все. Почему нет? Ну, вам просто не хватит экрана. Если вы выведите слишком много столбцов, они заполнят экран, и вы не сможете ничего увидеть. Так что лучше вводите небольшое количество за раз. Небольшое количество столбцов. Например, 2, три, может быть 4. У меня довольно большой экран. Давайте посмотрим, хватит ли его. Окей, что здесь произошло? тебе запрос, что-то, что-то, окей, наверное, я где-то опечатался, имя, фамилия, давайте попробуем пользователей и пароли, а потом уже имена и фамилии. Ну давай, что опять? Еще раз проверим команду. А, ну конечно. Я все это ввел, но забыл о дампе. Я невероятен. Я уже говорил это? Вы хотите сохранить хэш во временный файл для их дальнейшей обработки другими инструментами? Итак, то, что только что произошло со мной, может случиться с каждым, неважно какого вы уровня. Так что не беспокойтесь об этом, поберегите свои нервы. В таком деле очень важно сохранять спокойствие. Если не можете это сделать, встаньте из-за компьютера, прогуляйтесь или что-то такое, выпейте стакан воды, чаю или еще чего-нибудь. Вернитесь минут через 15 и продолжите работу. Поверьте мне, вы намного быстрее найдете решение в таком случае, нежели будете сидеть за клавиатурой и тупить. Итак, 1337 хакми, а далее идет хэш. Это скорее всего пароль, зависит от того, как мы это все использовали. Пользователи, имена, фамилии, пароли. Что у нас тут есть? А, ну вот. Вот оно. Админ, админ, админ. Гордон. Это имя. Это фамилия. И что я там запрашивал? Давайте посмотрим. А, первое это имя пользователя. Значит, это имя пользователя. Это довольно малая информация, но согласитесь, на ее можно уже многое понять. Это имя, это фамилия, это пароль, а это имя пользователя. Гордон Б. Видим Гордон Браун и хэш пароля. Да, все верно. Далее, как я сказал, вот этот вопрос, сохранить ли хэш для его дальнейшего взлома. Потому как мы не можем использовать его в таком виде. Нам нужно вытащить из него пароль. Если это слово из словаря, может, с какими-нибудь цифрами, знаками, то да, его можно взломать за какое-то время. Но в том случае, если вам попался пароль, Вроде того, что стоит у меня на основной машине. Нет, вы не сможете его взломать. Даже если вы сможете проводить 8 миллионов попыток в секунду, то это займет более 10 лет. Я считал это. Но обычно это значит, что пароль длиннее 8 символов. И в нем есть все. Числа, знаки, заглавные буквы, прописные буквы. Так что это может быть проблема. Особенно, если больше 12 и 13. Да, всего доброго. Вы никогда его не взломаете. Лучше будет сделать с ним что-то еще. Но все равно в этом видео мы попытаемся взломать его с обычным словарем. Но вы можете применить любые словари, любые инструменты для взлома хэшей, специальные словари, диапазоны для того, чтобы взломать этот пароль, и подобные ему штуки. Есть множество вещей для этого, я их упоминал, но вы не поверите. Вы просто не поверите, какие пароли используют люди. На своих основных серверах, на своих роутерах, на точках доступа к сети в зданиях, не знаю. Я, например, видел пароль на роутере, который компания использовала для выхода в интернет. И там действительно стояли имя пользователя админ и пароль админ. Насколько глупо это может быть? Не знаю. Обычно люди не обращают внимания на такое, поэтому большинство используемых людьми паролей очень просты. Так что если у вас есть хэш, вы скорее всего их взломаете. Мыслите позитивно. Будьте оптимистами касательно этой части. Но... Время от времени вы столкнетесь с тем, кто использует нормальный пароль. И вы не сможете его взломать. Так что придется, как я уже сказал, использовать другие методы. Ну да ладно. Можно их сохранить, но я этого не хочу. Давайте дадим SQL Map шанс взломать их, используя словарь по умолчанию. А Атака по словарю пишем «Да». Файл словаря. Окей, okay. может использовать файл по умолчанию, можете задать свой. Его вы можете скачать из интернета, просто набрав словари для Брутфорса или что-то такое. Их можно скачать из множества мест, просто поищите что-то для своих целей. Укажите в поиске, какие пароли вы хотите взломать, какие знаки или что-то такое. Также вы можете указать файл со списком словарей. Что на самом деле очень интересно. У вас может быть список словарей в файле, и таким образом вы можете попробовать сразу несколько словарей. Хорошая новость в том, что вам не нужно для этого хранить все словари на своем компьютере, потому как некоторые из них довольно больших размеров. Так что вы можете сохранить парочку, попробовать их, удалить, скачать другие, попробовать и так далее. Я просто воспользуюсь словарем по умолчанию, так что жмем Enter. Хотите ли вы использовать обычные префиксы? Нет, не хочу. Давайте посмотрим, как он справится с этим заданием. Мультипроцессорный взлом хэша на данной платформе не поддерживается. У меня виртуальная машина, так что дайте мне перерыв. Она работает так быстро, как только может. Здесь используется всего одно ядро, так что я могу немногое. Как видите, тут произошло множество различных вещей. Хотите взломать его по словарю? Окей. Я думаю, он спрашивает меня о пользователе, которые я использую на данный момент. Почему нет? Админ, админ, админ. Видим пароль. Это хэш пароля и настоящий пароль. Имя, фамилия, пользователь. Вернемся обратно. И, как видим, мы выяснили все пароли пользователей сайта. Замали этого, этого, этого, этого тоже. Окей, я понимаю, что обычно люди не используют такие пароли. Но они используют что-то похожее. Может еще пара цифр или что-то такое, что не сложнее взломать. Особенно, если это подходит под словарь с английскими словами. Все пролетит незаметно. Теперь вы можете использовать эти учетные данные для входа на сайт. И для получения доступа. Особенно, если вы сможете войти под админом. Это будет вообще смехотворно. Что ж, что я хотел этим сказать? Не знаю. Иногда люди спрашивают, если у меня есть хэш, что с ним сделать? Почему просто не вставить его вместо пароля? Ну, ничего не получится. Потому что обычно сайт берет вот это слово, проводит его через несколько математических алгоритмов и получает вот это. Его зашифрованный вид. Так что далее он сравнивает то, что получилось после этих математических вычислений, что получилось вот из этого слова Charlie, с тем, что хранится в таблице на сервере. Так что если вы вставите вот это... то эта строка также пройдет процедуру шифрования и уже будет совсем другой строкой, нежели зашифрованная версия Чарли. Так что вы не можете вставить просто хэш. Этот метод используется для взлома паролей Windows, но это уже другая тема. Если вам интересно, можете поискать в интернете. Так что, был рад вас видеть, и до следующего видео. Посмотрим, что мы будем делать там. Привет всем и добро пожаловать. Сегодня я открываю главу о методах Брутфорса. Сюда же я включу взлом хэшей. Также как можно атаковать сайт с помощью Брутфорс-алгоритма, так называемая Брутфорс-атака на веб-сайт. Для того, чтобы понять комбинацию имен пользователей и паролей. Но что более важно, вам нужно узнать способы взлома хэшей, как их взломать. Так что я пройдусь по паре инструментов. Один из них будет FindMyHash, это онлайн инструмент, а другой очень популярный инструмент называется John the Reaper. А затем мы перейдем к Hydro Hydra, которая позволит нам применять несколько имен пользователей и паролей на сайте. И в случае с брутфорсом, если мы их угадаем, то сможем войти на сайт. Но посмотрим, как пойдет. Там много ужасных параметров. Параметры используются часто на сайтах, и нам нужно понять их. Но обычно ничего сложного, несколько попыток, и все работает. К счастью для нас, первый инструмент, которым я сегодня воспользуюсь, намного проще. Чистый текст, инструмент называется Find My Hash. «Find my hash. De -fice, de -fice. Help». Как видите, в меню помощи не так много опций. Вот их примеры. Действующие опции. Посмотрите, всего три действующих опции. Если хэш не может быть взломан, выполняется поиск в Google и выводятся все результаты. Заметка. Эта опция работает только с H опцией. F для файлов. У вас может быть файл или хэш. Есть определенные особенности для создания файлов хэшей. Здесь написано один хэш в строке. Больше ничего. Так что выводите хэш, нажимаете Enter, вставляете следующий, жмете Enter и так далее. И все они должны быть одного типа. Поднимемся к началу и видим типы хэшей, поддерживаемые программой md4, md5, ghost, sha, 512 и так далее. Это поддерживаемые хэши. Другие, боюсь, с этой программой работать не будут. Здесь мы видим синтаксис. Но вот эту часть синтаксиса мы можем упустить. Можем просто писать «Find my hash» и так далее. Спустимся вниз. Отлично. Очистим экран. Еще одна часть, которая требует нашего внимания, это то, что сайтов, которые мы можем использовать для взлома каких-то вещей, очень много. Вот, например, md5lab.com. И я уже пытаюсь расшифровать им один хэш. Вот он. Видим хэш и его расшифровку. Hey223. Вот и все. Очень не рекомендуется делать это на своем локальном компьютере. В основном потому, что здесь содержится три набора. Есть буквы, цифры и знаки. Два знака восклицания. Если бы это было просто хей-223, то, скорее всего, он бы расшифровался. Но со знаками это будет сложнее. Ну да ладно. Скопирую это. Просто сохраню. И позже кое-что покажу. 223. Всегда стоит помнить, что есть тонны ресурсов в интернете, которые вы можете использовать. И их машины намного быстрее, чем ваша, потому что там стоят серверные машины. И если вам удалось найти бесплатный сайт, прекрасно. Если нет, ну окей. Пишем find my hash. Опс. Find My Hash. Это будет MD5. Это наиболее распространенный. Я думаю, это единственный алгоритм, использующий в базах данных, которые мы ранее взламывали. Так что если вы извлекли хэш подобный этому из базы данных, то вы можете взломать его таким образом. DefisH для хэша. И теперь создадим хэш. Не знаю, что бы нам тут вписать, давайте начнем с чего-нибудь простого и постепенно перейдем к более сложным вещам. Но сейчас я хочу взять что-нибудь простое, чтобы это заняло разумное количество времени, чтобы не пришлось ждать часами или что-то такое. Давайте просто ведем хей, hey", это просто, и попробуем, сработает ли. Потом перейдем к другим. Пошло довольно быстро. Смотрите, идет анализ с помощью различных вещей. Мы видим сайты. Идет, идет и готово. Хэш был взломан. Забавно, что кто-то был настолько ленив, что не удосужился проверить здесь состояние. Но программа бесплатная, так что претензий никаких. Но это можно исправить очень легко. Если здесь всего один хэш, то будет написано хэш. Если их несколько, то хэши. Это делается с помощью состояний. Ну да ладно. Это просто придирки, на работу программы это никак не влияет. Здесь мы видим хэш и слово, которое было зашифровано. Ничего сложного, давайте попробуем что-то посложнее. Готово? А нет, скорее всего оно не успеет закончиться, но ничего страшного. Попробуем 1, 2, 3. Hey, 1, 2, 3. Буквы и цифры. А также увеличим длину. Вставляем, Enter, и пошло. Это займет побольше времени, однако я хочу показать вам... Если процесс продолжится дольше, чем я предполагаю, то я его остановлю. Но нет, шестисимвольный пароль, включая цифры и буквы, взломан. Давайте попробуем еще. Эй. Hey. 1, 2, 3. Давайте оставим 1, 2, 3. И поправим вот тут. Хей hey за главная буква. И добавим знак восклицания. Я думаю, он сможет его взломать, возможно, потому что я использовал хей hey 1, 2, 3. Но посмотрим. Если это произойдет, я буду удивлен. Потому что добавляя такие знаки, которые обычно в паролях не встречаются, вроде знаков восклицания, скобочек, звездочек и так далее вы реально очень сильно усложняете работу любому брутфорс-софту. В основном потому, что... Окей. Okay. Если у вас только цифры и буквы, то есть определенное количество возможных комбинаций. Фиксированное число символов. Определенное число. Но если вы используете символы, о, друзья мои, это увеличивает количество возможных комбинаций экспоненциально. Потому что, не знаю, у вас есть 10 возможных цифр. Затем плюс английский алфавит. Но если вы добавляете другие знаки, кавычки, двойные кавычки, скобки, фигурные скобки, проценты, амперсанты, слэши, да. Количество комбинаций увеличивается. И это очень-очень сложно взломать. Даже с тем, что мы пытаемся взломать сейчас, несмотря на то, что он довольно прост, здесь на конце просто добавлен знак восклицания. Но люди, как я уже сказал, в большинстве случаев, примерно в 50% случаев, не используют такие знаки в паролях. В основном, потому что их трудно запомнить. Да и люди не особо хотят проходить сегодня процедуру входа. Они просто остаются залоги логиней в Firefox или там запомнены пароли, им не нужны такие пароли. Так что знаки восклицания – это не то, что люди обычно вставляют в пароль. Поверьте мне. Обычно хватает просто 1, 2, 3. Но в любом случае выглядит так, как будто он его не взломает за это видео. Если это произойдет, я вам обязательно сообщу. Но не думаю, что это произойдет. Это вроде бы последняя попытка, но в любом случае, был рад вас видеть, и в следующем видео мы воспользуемся другим инструментом. Это будет Джон Зе Риппер. Окей, да, этот хэш не взломан. Он не смог его взломать. Посмотрим, что будет, если мы попробуем поиск Google. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, не делай этого. Окей. Вот с таким синтаксисом все должно заработать. Опять пошел через это все. Хэш не найден. Может, у Гугла есть идеи. У Гугла нет результатов. Извините. Окей. Так что да, мы не смогли взломать этот хэш. Но что мы можем сделать, это скопировать его и сделать то, что я сделал здесь. Но вот что можно сделать еще. Дублировать процедуру. Просто вставить его сюда и посмотреть, что реально скажет Google. md5decoder.org Похоже, это единственный сайт с таким хэшем. На непонятном языке. Но это не так важно Ctrl-F Вставляем хэш Нет, ничего не найдено Но если у вас есть сайт вроде md5lab.com То вы можете скопировать свой хэш и вставить его туда Сейчас я не могу это сделать, потому что у меня уже идет процесс взлома Но если вы зашли на сайт впервые, то вы вставляете сюда хэш и нажимаете «Расшифровать». Декрипт. Может быть, здесь все получится удачнее. В следующем видео, как я уже сказал, мы попробуем другой инструмент, посмотрим, насколько он удачнее, а пока был рад вас видеть. Окей, okay. прочитав несколько отзывов, которые я получил, я больше не буду использовать выступление «Привет всем предложения». Вместо этого я сразу перейду к видео. Итак, сегодня мы будем делать кое-что другое, в отличие от того, что делали недавно. Это наиболее частая проблема, возникающая с людьми в технической поддержке. В компаниях, у полиции и так далее. А также в частных компаниях, кстати. Если вы работаете в суде или полиции, либо на какую-то частную компанию, которая заключила договор с полицией или что-то в этом духе, вы постоянно будете сталкиваться с системными паролями, которые вам предстоит обойти. И это может быть очень сложно. Например, если кто-то зашифровал свой диск с помощью сильного ключа, то вы не сможете достать какую-либо информацию с этого диска. Сегодня мы не будем расшифровывать зашифрованные диски, потому что это практически невозможно. Ну или очень-очень сложно. Вместо этого мы рассмотрим системные пароли. Что обычно делают эксперты? Так это вставляют загрузочный диск или флешку и загружаются с них. Однако, многие системы, в которые входят под обычным пользователем, как, например, в этой моей системе, обычный пользователь, тест, у него нет никаких root привилегий вообще. Но я могу выполнять базовые операции, на которые не требуются рут-права. Из этого режима пользователя я хочу получить пароль рута, чтобы я мог полностью контролировать систему и все, что в ней происходит. Я не могу контролировать систему с загрузочного диска, кроме как той, что запущено именно с этого диска а затем получить доступ к файлам из нее, и это тоже довольно неплохой метод. Вы можете извлечь хэш-пароли и позже их взломать, или что-то такое. Но сегодня я хочу показать вам данный конкретный метод. Когда, например, люди забывают свой пароль, или что-то такое, то вам не обязательно проходить этот метод с загрузкой из диска, получением хэша, который затем нужно взламывать, и так далее. Вместо этого я покажу вам способ, с помощью которого вы можете получить root доступ без всего этого, просто перезагрузив систему и поправив некоторые вещи. Затем мы точно так же узнаем путь к нужным файлам, получим хэш, и я покажу вам, как взломать этот хэш с помощью John the Ripper. Итак, не будем затягивать и перезагрузим систему. Я вошел под пользователем test, так что просто пишем «Reboot» Опс, придется воспользоваться графическим интерфейсом Или вы можете просто физически выключить и включить компьютер Ну или через «Reset» Ну давай Итак, «Restart» Как я сказал, можно просто физически выключить и включить машину И это также будет «Restart» Итак Идет процесс загрузки, загружен grab, и сразу после загрузки grab нажимаем стрелку вверх и вниз, и таймер останавливается. Видим опции, и здесь написано «Используйте клавиши стрелок для выбора метода загрузки». Нажмите Enter для загрузки выбранной операционной системы или I e для правки этих команд перед загрузкой. Итак, что мы хотим, так это нажать I. E. Видим целый список различных вещей. Скорее всего, их плохо видно, к сожалению, я не могу это исправить. Есть всего одна строка, которую видно четко, на которой я сейчас... Это Eco Loading Linux 3.18.0 Kali AMD 64. Я уверен, вы ее видите. Сразу под ней Linux slash boot vm Linux 3.18.0 и так далее. И под ними видим строку с числами. А, это та же самая строка, я думаю. Позвольте мне передвинуть курсор. Отлично. Да, это та же строка. Просто не хватило экрана. Может быть, вашего хватит. Это длинный номер. 9517, дефис A28 и так далее. И после этого номера RO. Мешает задний фон, очень сложно рассмотреть, но на вашей системе вы сможете это увидеть более четко. Но неважно. После этого номера 9517 идет пробел и R O. Удалите это и введите R W. Идем в конец этой строки, больше ничего не меняем, нажимаем пробел и вводим INIT I N равно слэш bin bin slash bash b a s -h. Отлично. Давайте посмотрим, как это сохранить. Нажмите Ctrl-C или F2 для загрузки. F10, где оно? Отлично. Так что просто жмем F10, и идет загрузка. Посмотрим, что будет. Прекрасно. Вот оно. Я врут оболочки. Как видите, теперь в своей системе у меня root права. Вы можете увидеть это слева. Разумеется, это будет в полноэкранном режиме, но не в VirtualBox, потому что она не может использовать гостевые дополнения в бут-режиме вроде этого. Так что экран будет маленьким. Root, nan, но это не важно. Я могу делать все, что захочу. Могу очистить экран, перейти в папку root, ls. Как видите, у меня полный доступ к системе. И я могу делать все, что угодно. Например, я могу ввести init 5. Давай. Start x. Нет, StarText не работает. Фантастика. IF-конфиг. Нет, сетевые конфигурации также недоступны, потому что я в этом режиме. Но это не важно. Я могу делать многое с системой. Например, сейчас дам вам пример. CD slash home test. Теперь я в папке test. Далее pass wd пишем тест и я могу сменить пароль для папки тест я даже могу сменить пароль для папки root давайте это сделаем Итак pass wd для root чтобы ввести я веду тот же пароль что и раньше но смысл вы поняли можете ввести все что вам угодно отлично написано пароль успешно обновлен что мы хотим сделать теперь? Теперь мы перезагрузим систему и загрузимся по обычному. Чтобы мы могли также использовать и графический интерфейс. И у нас был полный экран VirtualBox. И мы могли пользоваться средой. Так что пишем «Reboot», разумеется, для того, чтобы изменения вступили в силу. Невозможно определить уровень волнения, выполняется программная перезагрузка. Окей, лучше использовать выключение вместо перезагрузки из командной строки. Окей, при таком подходе иногда возникают проблемы. Давайте просто выключим машину. Итак, поваров тоже лучше не делать. Великолепно. Как видите, возникают некоторые проблемы, но в целом это не страшно. Неважно, вы можете сделать это на физической машине. Если вы не хотите сталкиваться с проблемами вроде этих, я сделаю это вот так. Ну, а вам тоже стоит сделать это в VirtualBox. Хотя в комментариях я заметил, что некоторые используют VMware, потому что у них возникают проблемы с VirtualBox. Как я уже говорил, вы можете попытаться понять, в чем проблема. Здесь говорится, что лучше выключить машину вместо выключения через командную строку. Можете попытаться ввести что-то другое, другую команду, но если честно, проще всего просто нажать кнопку Reset на вашем компьютере, и все закончится. Так, reset, загрузка, grab, окей, okay. и e для правки, давайте... О, отлично, все удалилось по умолчанию. Так что если вы где-то ошиблись, просто перезагрузите машину, и все очистится само. Выходим, это мне не нужно. Ну давай, не лагай. Ладно, перезапустим снова. Не очень хорошая идея проделывать это все в VirtualBox, да и в любой другой виртуальной среде. Могут возникнуть какие-то проблемы, но с другой стороны, какие то проблемы, это ведь виртуальная машина, не физическая. Просто здесь все работает немного по-другому. Итак, я перезагрузился, и сейчас мы войдем в систему. Войдем в нее под root правами. Но еще не вошли, потому что нам нужно ввести пароль, ведь мы его изменили. Также этот метод не позволяет вам узнать сам пароль. Вместо этого он позволяет просто изменить его. Но нам, разумеется, нужно это сделать, потому что нам нужен root пароль, если мы хотим получить доступ к тому месту, где хранится файл с хэшем паролей. Давайте я покажу, где в Linux хранятся пароли. Для этого нужно быть обладать root правами. И теперь мы знаем пароль для root доступа. Давайте напишем не nano, а cat.c. Shadow. Отлично. Здесь мы видим тест. Это мой пользователь и какой-то хэш. Выглядит не очень, но нам нужно его взломать. Отлично, вот root, вот хэш. Так что теперь нам нужно его взломать. Давайте я очищу экран, и в следующем видео я покажу, как можно изъять хэш и как его взломать. Это видео для Linux систем, эти пара видео а затем в следующем видео я покажу, как это делается в Windows-системах. Но помните, для этого нам нужно получить root права в системе или права администратора в системе Windows, перед тем, как мы сможем сделать подобные вещи вроде извлечения самого пароля. Зачем это делать? То есть у вас уже есть рут-доступ к системе? Ну, я думаю, стоит его извлечь, потому что люди имеют свойство повторять свои пароли, и, возможно, он используется еще где-то, или что-то такое. Или в вашем контракте может говориться, «Эй, мне нужен пароль. Мне нужен не только рут-доступ, но и сам пароль, по каким-то причинам». Как я сказал, его могут использовать в каком-то еще аккаунте или что-то такое, для входа еще куда-то. В общем, надеюсь, вам понравилось. Был рад вас видеть. И до следующего видео. Окей, продолжим тему предыдущего видео о Джон The Риппер. Мы получили род-доступ, и он нам нужен для получения доступа к ETC Pass WD и ETC Shadow, где хранятся пароли. Теперь нам нужно написать. Обязательно под рутом, помните это, unshadow. Да, мои печатные умения восхитительны. Так что пишем unshadow, slash, etc, slash, pass, wd, и slash, etc, slash, shadow. Отлично. И теперь нам нужно сохранить это все в какой-то файл. Можете выбрать любое название, например, ударив по клавиатуре, я же хочу назвать его пасс. Жмем Enter. Если пропишем ls, то увидим, что здесь появился файл пасс. Давайте напишем CatPass. Enter. Как видим, здесь очень много всего. Множество хэшей. Ну, на самом деле не хэшей, прошу прощения. Здесь есть root, двоеточие, и вот это хэш, э, шифрование. Далее спускаемся вниз и видим тест, двоеточие, и тоже шифрование. Продолжим и очистим экран. Итак, в программе Джон очень много опций. Давайте разверну на весь экран. Смотрите, мы можем задать определенные правила. Мы можем задать определенные файлы, сделать список, и затем считывать из этого списка. Также есть файл конфигурации для самого Джона, называется john.conf, который также можно поправить. Здесь буквально тонны и тонны правил, в зависимости от того, что вы взламываете, какое именно шифрование. Есть определенно лучшее, то есть лучшее правило. Можно задать определенное правило для нашей брутфорс-атаки. Например, не знаю, я хочу попробовать все слова с первой заглавной буквой, а вторая буква будет прописная, или что-то такое. Потому что чаще всего первая буква будет заглавной. Это наиболее вероятно. И если мы знаем, что, например, последние три символа — это числа, то можем указать и это. То есть тонны опций. Мы делали похожее скранч, я показывал его ранее, но я хотел это отметить, он не подходит для Джонзе рипер. Что обычно используют здесь, так это вот такую команду. Defis, Defis, формат, и затем имя. И именем здесь, разумеется, будет один из видов шифрования, один из хэшей, которые выбираются для расшифровки. Если вы не знаете, какой именно у вас хэш, не проблема, можете не беспокоиться. Джон сам это поймет и выдаст предупреждение. Посмотрите, как их много. Как я сказал, если не знаете, какой именно у вас, это не проблема. Также отличная вещь. Знаете, файлы, которые вы скачиваете с торрентов, а затем, не знаю, порой он в zip-архиве, и на нем пароль. Так что вы можете воспользоваться Джон Риппер для взлома этого zip-архива. И это просто прекрасно. Но в любом случае мы будем использовать Джона для наиболее популярных целей. Мы будем взламывать хэши-пароли для Linux-систем. Сегодня мы взламываем системные пароли. Вы также можете использовать этот статус взлома, крак-статус, Вывести строку состояния каждый раз, когда будет взломан новый пароль. На случай, если у вас очень большой файл с хэшами, вы также можете использовать эту команду, чтобы увидеть, когда что-то будет взломано. Итак, давайте теперь очистим экран. Воспользуемся Джоном. Просто пишем Джон, J-O-H-N. Он называется JohnTheRipper, но команда для выполнения просто Джон. И теперь пропишем файл, который мы создали ранее. Pass. Жмем Enter. И для вас там будет написано что-то вроде пароль взломан. Для меня же написано загружено два хэша с различной солью. Да, не осталось хэшей для взлома, потому что я уже взломал их ранее. Но неважно. Найдете вы их здесь или нет, вы сможете увидеть их позже. Есть команда, вне зависимости от того, увидели вы их здесь или нет. Они будут выведены здесь, имя пользователя и пароль. Но это не то, чего мы хотим. Мы хотим следующее. Джон, дефис-дефис, шоу. Оп, прошу прощения, пас. Отлично. Итак, пишем Джон, далее пробел когда джон полностью закончит, разумеется, пробел, дефис-дефис, шоу, пробел и имя файла, в котором находятся хэши для взлома. И вот как это выглядит. root, двоеточие, тест, двоеточие, что-то дальше, тест-тест, один, о, прошу прощения, root, двоеточие, это пароль для рута, смотрите, Аккаунт root, двоеточие, пароль для root аккаунта, тест. И остальное можно просто отбросить. Пароль для нашего обычного пользователя, тест, двоеточие, тест. Мне стоило использовать здесь что-то другое, вместо того, чтобы все подряд называть тест, потому что это вводит в замешательство. Это одна из вещей, которые я советую вам. Ну, в любом случае, процесс взлома может занять какое-то время. Помните об этом. Джон Зе не идеален. И, разумеется, производительность зависит от физических характеристик вашей машины. Если будет что-то сложное для взлома, это займет намного больше времени. Но всегда есть небольшой процент на то, что все пройдет довольно быстро, что вам повезет. В любом случае, сделать попытку ничего не стоит, потому что шанс есть всегда. Вот такой формат вы получите для вашего файла. Убедитесь, что сохранили его где-то, чтобы вы всегда смогли его просмотреть позже. С помощью команды John пробел дефис-дефис-шоу. Хочу еще раз отметить, не важно, что здесь не показано пароля, потому что написано, что паролей для взлома больше не осталось. Загружено два хэша паролей с различной солью, это все не важно. Все, что вы здесь увидите за исключением последней строки, потому что в последней строке вы увидите что-то вроде этого. Но, опять же, это не важно, потому что это терминальный вывод, стандартный вывод, и помимо него мы всегда хотим, чтобы где-то хранился данный текст, чтобы к нему был доступ. Вот почему после того, как взломали пароли, очистите экран и воспользуйтесь командой JohnShow и имя файла, для того, чтобы вывести его содержимое. Потому что хорошо, когда он хранится на вашем компьютере, и вы в любое время можете его просмотреть. Не нужно запоминать эти пароли. И опять же, используйте что-то отличное от теста. Как видите, я немного замешкался, потому что использовал одинаковые пароли. Итак, я был рад вас видеть, и в следующем видео мы перейдем к Windows, и посмотрим, что мы можем сделать там, и как мы можем извлечь взломанные пароли в Windows, или полностью их обойти. А пока я остановлю это видео, был рад вас видеть, и увидимся в следующем. Окей, okay, в этом видео мы будем делать почти то же самое, что и ранее. Однако мы будем делать это на Windows-машине. И я хочу быть честным с вами, в большинстве случаев вам придется делать это именно на Windows-машинах, а не на Linux. Потому что в тех редких случаях, когда пользователи Linux забывают свои пароли, а это случается довольно редко, потому что им приходится набирать их снова и снова, для того чтобы пользоваться различными вещами. А в Windows же пароль устанавливается не для этих целей. Для того, чтобы вам сделать что-то от имени администратора, в Windows вам нужно просто нажать кнопку «Да» и разрешить то или иное действие. И это довольно глупо, по моему мнению. Да и по мнению многих других людей. Ну что ж, мне кажется, что эта вещь должна быть включена по умолчанию. Вот паролей, то есть. Я видел, как некоторые люди иногда, то есть они берут хэш пароля Windows и взламывают его где-то в другом месте. А когда взломали, то в зависимости от протокола, который стоит на машине, они получают удаленный доступ к этой машине или что-то в этом роде. Например, в классе или интернет-кафе, то есть у вас нет доступа к этой машине больше ниоткуда. Это здание школы или бизнес-центр или что-то в этом роде. Если у вас есть пароль от этой машины, если есть учетные данные, если вы находитесь в той же сети, то вы можете подключиться к этой машине. Особенно потому, что есть множество расшаренных папок, дисков и так далее. Так что это может стать большой проблемой. Самая большая опасность в таком случае... Ну, скорее всего, вы слышали о таком. Это некомпетентность работников технической поддержки, которые довольно часто лажают. Но самое опасное – это работники, а конкретно их безответственное поведение и компрометирующие действия. В основном именно, как я уже сказал, в таких местах, как интернет-кафе, школы и бизнес-здания. И это довольно большая проблема, потому как я видел, как люди использовали 100 или 200 университетских компьютеров для своих целей. Они контролировали их с одной центральной точки, в наши дни такое легко выполнимо, и эти компьютеры делали за них все. Что очень плохо для данного университета или школы, потому что все пути, все дорожки вели именно к этому университету. И неважно, какой активностью занимался данный человек. Вот почему это не очень хорошая, То есть я имею в виду, вот почему эта атака такая полезная, с одной стороны. Вы сможете воссоздать шаги различных людей, красть хэши, а затем подумать, как вы можете эти хэши применять. Где использовать, нужно ли их вообще расшифровывать. Я не могу даже представить, какое их количество может быть при таких обстоятельствах. Но это не важно. Я просто хотел вкратце рассказать вам о том, как люди используют эти хэши на Windows-машинах. Их также можно взломать, потому что люди, использующие Windows, довольно редко создают какие-то сложные пароли. Ну, в большинстве случаев. Так что их можно взломать. Итак, давайте закончим вступление и перейдем к теме. Открываем браузер. У меня это Internet Explorer. И я давно его не видел, его переделали, он стал довольно прилично выглядеть, но у него по-прежнему огромная проблема с безопасностью. Итак, это моя виртуальная машина, так что мне было лень устанавливать на нее различные программы. Я просто воспользуюсь интернет-эксплорером. Вот и все. Заходим на этот сайт, тройное Можете перейти по этой ссылке, если хотите, если не хотите, то есть... Можете ввести эту ссылку или перейти сюда с самого сайта. Это очень просто, не должно возникнуть никаких проблем. Скроллим вниз. И что нам нужно... Где это, где... Вот оно. PWDump7. Я хочу, чтобы вы его скачали. Есть 6, есть 5, но, как видите, 6 для Windows 2000, XP и Vista, и ничего больше, а пятая версия для 2000, XP и 2003. -го. И не более. Вот почему нам нужна седьмая версия. Здесь стоит знак вопроса после Vista, но я уверен, он подойдет для всего, что позже нее. Quarks, PVDump, не знаю, что это, Open Source инструмент. Окей, okay, я думаю, вы также можете его скачать, но не важно. PVDump 7 будет работать без проблем. Так что, какая разница. На Windows 8.1 со всеми обновлениями, окей, okay, ну может не со всеми, но на данный момент у меня стоят все и все отлично. Он работает с Windows 8.1, так что не беспокойтесь об этом. Кликаем «Download Local Copy» 7 версии. Сохранить как. Файл сохранится в нашу папку загрузок. Кликаем «Сохранить». У меня он уже есть. Хотите заменить? Да, почему нет? Запускается сканирование. Уж очень интересно, какой нафиг сканирование в Internet Explorer. Закончено. Отлично. Это zip-файл, так что мне нужно что-то, чтобы его открыть. Я рекомендую использовать 7-zip, но 99-99% пользователей и так уже имеют какой-то инструмент для распаковки zip-файлов. Может быть что-то платное или бесплатное, вроде 7-Zip, как у меня. В общем, я в этом уверен, поэтому не стал включать это в видео, ведь у всех есть та или иная программа. Если кому-то нужны инструкции о том, как скачать и установить 7-Zip для распаковки файлов, то просто сообщите об этом в секции вопросов. Буду рад вам помочь. Итак, переходим в папку загрузок. Нет, не сюда. А, вот. Пользователи. Создатель. Загрузки. У Нас тут много всего, и на самом деле не тут я открываю. Мне нужен 7-zip, прошу прощения. Давайте я его открою. 7-zip. менеджер и Итак, открыли. Теперь мне нужно найти наш файл pvdump7 и скачать John the Ripper. Для того, чтобы это сделать, перейдем на тот же сайт и скачаем версию 1.7.9 Windows Binary Zip. Или скачайте последнюю бесплатную версию. Но можете пойти дальше и скачать Community Enhance версию, что-то вроде свободно улучшенной. После того, как это сделали, просто кликните на ссылку и все скачается. Возвращаемся к нашему распаковщику. У меня это 7-zip, напомню. Находим файл, где он может быть. Pvdump, а также мне нужен john179.zip. Отлично. Жмем «Распаковать». И я не хочу распаковывать его сюда. Я открою командную строку. Я немного изменил командную строку Windows для своих целей. Сделал ее такой. Мне так больше нравится. Итак. Вернемся к корневой директории. Это директория C, наш жесткий диск. Не как в Linux, помните об этом. Команды тоже немного отличаются. Не знаю, зачем Microsoft использует обратные слэши вместо обычного. Это очень странно. Если бы они это изменили, моя жизнь стала бы намного проще. Что мы здесь сделаем? Вводим dir для списка папок. Вы также можете использовать эту команду и в Linux. dir для списка. Итак, я создал файл, который называется pass. Вот как это сделать. Пишем mkdir, как в Linux, пробел, pass. Я назову свой пас, вы можете назвать папку как угодно. Просто шлепните по клавиатуре головой. И готово. Вот ваше название папки, и у меня написано, что такая папка уже существует. Потому что она уже действительно существует. Можете увидеть ее здесь. Но не важно, у вас все будет окей. И что нам еще нужно? Закроем это. Я забыл, что нам нужно запустить командную строку от имени администратора. Для создания папки это не понадобится, но понадобится для того, что мы будем делать дальше. Итак, нам нужно выбрать путь распаковки. И наш путь будет диск C». Папка, которую мы создали, моя это пас, просто кликаем ОК, OK, и все распакуется сюда. Как видите, я их уже распаковал, они оба здесь. Так что продолжим и закроем это и это. Если вы столкнулись с какими-то проблемами при извлечении файлов, вам нужна помощь для установки 7-Zip. Вы можете воспользоваться любым другим софтом для извлечения файлов платным, бесплатным, открытым, неважно. Если он выполняет свою работу, то используйте его. Опять же, если у вас что-то не получилось, напишите об этом в секцию вопросов. Я буду рад вам помочь. Итак, вернемся назад и еще раз. Отлично. Мы вернулись на диск C. Давайте сменим папку на только что созданную. Далее, dir для списка. У меня здесь есть еще одна папка, pvdump3, v2. Забудьте о ней, я просто попробовал несколько версий, чтобы посмотреть, какая именно будет работать. Так что работала только седьмая. Что мы будем делать, так это дампить файл паролей. Так что вводим cd pvdump Нет, не тот, pvdump 7 Отлично, dir Есть несколько файлов, нам нужен exe Так что пишем pv Я почти уверен, что Windows не чувствителен к регистру как Linux, но просто перестрахуюсь а теперь я создам файл, так же, как и в Linux. Назову его test.txt. Enter. Упс. Упс. Что это? Dump System Password. Dir. Нет, нет, что такое? А, ah, окей. Okay. Нет, это не проблема регистра. Почему? Почему нет? Давай, не делай так со мной. Дам системных паролей. Отлично. О, я понял, в чем проблема. Разумеется. Разумеется. Разумеется, мне нужно было перенаправить стандартный вывод в файл. Как видите, я допустил довольно глупую ошибку. Такое иногда случается, но неважно. Я решил это не вырезать, вдруг у вас будет что-то подобное. Да и вообще, я решил не вырезать свои ошибки из видео, чтобы вы могли на них учиться. И видеть, что я глупо ошибаюсь время от времени. Итак, нам нужен знак «Больше» между этими командами. Таким образом, мы дампим пароли и направляем их в файл test.txt. Если этого не сделать, то это все будет просто выведено на экран, и мы не сможем их использовать только посмотреть, потому что это стандартный вывод, с ним ничего не сделаешь. Пока не сохранишь это все в файле или что-то вроде этого. Иначе информация будет почти бесполезна. Так что жмем Enter, это произошло. DIR, и так, теперь я напишу Notepad. Notepad. Text. Notepad test. .txt. Отлично, вот оно. Это та же информация, что мы видели только что в терминале. Но нам неинтересно смотреть на этот файл. Но хорошо то, что мы можем увидеть здесь имена пользователей. И это прекрасно. Все имена пользователей стоят первыми в строке. И мы можем использовать их. Единственное, что мы не знаем, это пароли. Но когда у нас есть имена пользователей, мы уже можем провести брутфорс-атаку на FTP или сервер почты или что-то такое. Я покажу, как это делается с помощью гидры. На веб-сервер процедура будет практически одна и та же для любого сервиса. Нужно просто ввести параметры, просто немного их изменить и все. Это наиболее сложная атака на веб-сервис. На сайты, на которых есть процедура входа и неважно, что это, FTP или что-то еще. Это все настраивается в гидро, и время взлома зависит от сложности пароля. Итак, продолжим и закроем файл. Теперь вернемся назад. А, нет, я сделаю по-другому. pv-dump 7 Deer и теперь мне нужно ввести один раз назад. Теперь зайдем в Джон и снова Джон. А теперь Ран. Прошу прощения. Ну давай, где ты? а пропустил john.exe. И теперь я вставлю файл test.txt. Отлично. Итак, мы загрузили два хэша. Соль не различается. Администратор, создатель. Окей. Давайте разверну. Невозможно рассчитать, сообщите об ошибке. Ладно, это не так важно. Мы видим все, что нам нужно. CLS. И. Соль, оболочки. Где-то. Помогите мне. Шоу. Окей. Шоу равно. А, все, я понял. Разумеется. Итак, test.txt, дефис, дефис, шоу, пробел. Я должен задать файл, откуда будет считываться информация. Мы не можем ждать, что он сам что-то прочитает. Снова глупая ошибка. Жмем Enter и готово. По умолчанию я не могу ничего выбрать, и это очень раздражает. Мне нужно зайти в правку и выбрать выделение. И теперь я могу что-то выделять. Просто потрясающая система. Итак, как видим, администратор без пароля. Создатель, тест. Итак, я получил пароль для своего пользователя создатель. Это тест. Я его нашел. И теперь могу использовать его для всех видов неправильной деятельности. Для чего его использовать и как скомпрометировать систему? Что вообще можно сделать? Как это использовать, я имею в виду? Мы разберем все это в главе о Метасплоид и обратных оболочках. А пока я просто хотел показать, как получить эти пароли, как их взломать, и позже мы будем их использовать. Но это уже полезное умение, знать как заполучить эти пароли. Так что был рад вас видеть, и до следующего видео. Привет всем и добро пожаловать. Сегодня я разберу инструмент под названием Hydra, Гидра. Оно позволит нам атаковать веб-сайты, на которых есть форма входа. На большинстве сайтов есть эта форма входа, то есть форма ввода логина и пароля практически на любом сайте на сегодняшний день. Либо вы можете войти на какую-то часть сайта, вроде формы. Итак, важно заметить, что атака работает вне зависимости от протокола, будь то HTTPS или HTTP. Поскольку я использую чертовски уязвимое приложение Dem App, это его название, то у меня протокол HTTP, но все точно так же прекрасно сработает и для HTTPS, без проблем. Вне зависимости от шифрования все будет работать, не беспокойтесь об этом. Итак, что делает Гидра, как она может нам помочь? Но она позволяет нам использовать несколько пользователей, несколько учетных данных для входа за определенный промежуток времени. Например, мы можем попробовать 20 тысяч имен пользователей и 20 тысяч паролей и так далее. Но идею вы поняли. Давайте я сверну это. Пишем Hydra. И видим мануал. Здесь не так много всего, может показаться, что много, но поверьте мне, это не так. Это заметка от автора Гидры, и довольно забавное пояснение. Пожалуйста, не используйте ее в военных целях или в целях секретных спецслужб, или же в незаконных целях. А ниже видим синтаксис, и я знаю, взглянув на него, но он выглядит как-то странно и очень сложно. Но поверьте мне, все очень просто, не сложнее, чем вы можете понять. Все эти скобки могут выглядеть довольно страшно, но мы пройдем через все это, и вы все поймете. Выглядит все сложнее, чем есть на самом деле. Ниже мы видим количество опций гидры. И это все. Их не так много. Ничего сложного. Итак, есть возможность использования маленькой L для одного логина, либо же заглавная L для файла, словаря с нашими именами пользователей. Вы можете задаться вопросом, как создать такой список? Ну, некоторые вы можете найти в интернете, однако во многих случаях намного лучше создавать список самому, в зависимости от сайта, который вы атакуете. Вы можете создать список специально под него, или адаптировать какой-то список под свои нужды. Например, есть какая-то компания, и у этой компании есть профиль на LinkedIn, или что-то такое. А там есть список ее сотрудников, или список... Ну, возможно, вы нашли каких-то сотрудников, работающих на эту компанию на LinkedIn. Скорее всего, у них есть что-то вроде стандартизированного имени пользователя для аккаунтов в своих сотрудников. Обычно это значит, например, имя точка фамилия или имя пробел фамилия. Или имя, фамилия, слитно, Что-то вроде того. Так что вы можете начать генерацию словаря именно с этих имен и фамилий. Генерирование словаря означает просто вставить то, что вы хотите попробовать в файл. Вот и все. Так что вставляем туда имена пользователей, имена, фамилии. Это несложно. И если хотите, можете воспользоваться Crunch для генерации по умолчанию. Все довольно просто. Несложная процедура. Итак, ниже видим маленькую P для пароля для вставки одного пароля. И попробовать один пароль, например, со многими именами пользователей. Это неплохая идея. Ну, может быть плохой, вероятность успеха в таком случае все-таки мала. Но если у вас есть какая-то информация, если вы что-то знаете, потому как обычно люди пользуются брутфорсом, имея хоть какую-то толику информации, которую могут получить, просто поискав немного в интернете. Также можете создать файл с паролями, файл с пользователями, файл с паролями и использовать их комбинации. Ниже очень важная опция. дефис C. А далее файл. Файл означает, что вам нужно задать путь к файлу. То же самое и здесь, и здесь. Здесь вместо логин пишем имя пользователя, вместо пас пишем пароль, который хотим попробовать. А тут путь к файлу. Итак, C, defice C, пробел файл, разделяется двоеточием. То есть пишем логин, двоеточие, пароль. Вместо defice L и defice P опций. И вы можете подумать, о боже, кто будет делать такой список, если его можно скачать? Почему бы не использовать их отдельно? Ну, как насчет такого? Лично я использую DFS-C в случае с роутерами. Например, в каких-то компаниях. Ну, может не в компаниях, а скорее в небольших фирмах. У них стоят разные роутеры в здании. Какие-то с Wi-Fi одинаковых фирм часто с одинаковыми сетевыми шлюзами, через которые осуществляется выход в интернет. Они все соединены какими-то проводами, какие-то по Wi-Fi. Ну, в общем, идею вы поняли. Это как бы такая сеть роутеров. И я использую этот дефис для того, чтобы попробовать подобрать имя пользователя и пароль по умолчанию для всех этих роутеров. Просто чтобы проверить, вдруг на каком-то из них стоит стандартная комбинация имени пользователя и пароля. И таких есть несколько, в зависимости от фирмы. Я знаю, о чем вы подумали. Почему не попробовать просто админ-админ? Ну нет, у разных производителей на роутерах разные учетные данные по умолчанию. Разумеется, в большинстве случаев, я должен это признать, будет просто админ-админ. Но у некоторых производителей это могут быть UBNT для имени и пароля, может быть root, а пароль t -O -O просто root наоборот. И есть все эти вариации, которые можно найти в интернете, просто набрав Default Router Password, пароли для роутеров по умолчанию. И, скорее всего, вы найдете все возможные варианты. Так что я загружаю список и пробую, это сэкономит для вас кучу времени. Это может, конечно, вызвать подозрение, поднять флаг, так сказать, но этого не произойдет, если не проводить слишком много попыток. Например, пара попыток на роутер, двигаемся дальше Пара попыток и дальше, и так далее Таким образом, мы можем просканировать всю сеть на наличие учетных данных по умолчанию Если где-то мы их нашли, то мы немедленно обнаружили уязвимость Которую можем записать в свой отчет Это довольно простой тест, который сэкономит вам кучу времени Итак, ниже можно использовать в комбинации с Defuse C И давайте я вам кое-что расскажу Ваш роутер, домашний роутер, обычно получает запрос пару раз или тройку раз в день от IP-адресов, которые находятся бог знает где. На наличие учетных данных по умолчанию. Практически каждый роутер получает такие запросы. Мы можем ставить файл с опцией m со списком серверов для атаки, то есть со списком IP-адресов. И люди с различных частей света используют этот файл, вставляют туда всевозможные IP, то есть проводят масс сканирования интернета. А затем загружают живые хосты в этот файл. IP живых хостов. А затем вставляют этот файл в гидру, которая подбирает учетные данные по умолчанию. И если это удалось, то можно попробовать другой скрипт. Какую-то другую вещь. Так что можно назначить альтернативный DNS на миллионы роутеров. То есть в сети есть куча роутеров со стандартными учетными данными. И если перенаправить все их DNS-запросы на себя, то можете представить себе, какие тогда открываются возможности. То есть вы сможете сделать очень многое. Перенаправить весь их трафик через определенные сайты, Эксплоатить их, зазомбировать машины, сделать их своими удаленными клиентами. Да, опций куча, списку не будет конца. Но опять же, это то, что обычно происходит. Если вы проверите лог-файл, то увидите такие попытки. Один, два, три раза в день. Лучший способ защититься от этого – просто сменить учетные данные по умолчанию. Потому как скрипт проверяет, используются ли данные именно стандартные. Если нет, пофиг, идет дальше. Также различные телекомы в различных странах используют стандартные данные для роутеров от различных фирм. Такие данные всегда находятся в публичном доступе, в большинстве случаев. Так что вы можете просто найти их в сети. Найти телеком в определенной стране, найти учетные данные, которые он использует, перед проведением брутфорс-атаки, попробуйте это. Это может облегчить вашу задачу. Вместо глупого перебора, вместо слепого футпринтинга, попробуйте добыть какую-то дополнительную информацию. Эта информация может помочь вам. Все, что может быть полезно. И это значительно уменьшит время вашей брутфорс-атаки. А также значительно уменьшит возможность вашего обнаружения. Ниже видим опцию T для задач, Task. На самом деле это количество запущенных потоков. Можно запустить несколько потоков одновременно или создать такую иллюзию. Запускает количество задач, подключенных параллельно. На хост по умолчанию 16. То есть на один хост по умолчанию идет 16 подключений одновременно. Ну, задержка в наносекунды не считается. Будем считать, что одновременно. В любом случае, количество потоков можно задать другое. В зависимости от проводимого процесса, и в зависимости от того, насколько очевидна может быть эта атака. Потому как если запустить много подключений, то кто-то на противоположной стороне, разумеется, это заметит. Так что будет очевидно, что что-то идет не так. Происходит что-то плохое. Далее дефис U, пока мы это пропустим, дефис H, помощь, полная помощь. Далее идет еще несколько опций ниже но пока они не настолько важны. Я настоятельно рекомендую их рассмотреть, они помогут в различных векторах атак, но сейчас я хочу показать вам, как атаковать веб-сайт с формой логина. И то, что я сейчас расскажу, подходит именно для этой цели. Давайте продолжим и посмотрим, как выглядят команды Hydra. Пишем Hydra, defis-l для пользователей, или дефис l маленькая для одного пользователя вот здесь есть пример но смотрите эта часть несложная это может сделать каждый но мы здесь не для этого нам нужна эта часть это для ftp сервера сегодня мы такое делать не будем но как видите для ftp все очень просто и логично вместо этого мы будем атаковать http сайт Такая же процедура подходит и для HTTPS, если я не ошибаюсь. То есть все точно будет работать с HTTPS. Единственное, что я думаю... Процедура такая же, максимум, что нужно, это задать протокол. Ну да ладно, что нам нужно? Это вот это поле с именем пользователя и паролем. Итак, что мы делаем? Кликаем правой кнопкой на сайт, просмотреть код. А, прошу прощения, просмотреть код страницы если вы делаете это в Хроме. Ну давай, не надо так со мной. Показать код страницы, отлично. В большинстве случаев вы увидите код всей страницы, так что вам нужно будет найти там именно поле именни пользователя и пароля, для того чтобы сделать это. А также кнопку подтверждения ввода данных. Это можно сделать из Burp Suite. Я показывал ее ранее в SQL-инъекциях, когда мы извлекали куки. Используя ту же самую процедуру, вы также можете получить и эти данные. Но в этом видео я хотел показать другой метод. Наверное, он даже проще. Для того, чтобы проделать нужную процедуру. Это очень просто в нашем уязвимом приложении, и в основном потому, что мы выделили отдельную секцию. Это доступно не во всех браузерах. И если мы, например, откроем любой другой сайт, вроде KaliDocs, показать код, видите, как это выглядит? Очень много сложного, запутанного текста. Ну, на самом деле, ничего сложного, но выглядит именно так. Очень длинный документ. Да, это займет больше времени. То есть, разумеется, вы сможете найти нужный код, но это может занять некоторое время, пока вы поймете, где он. Я бы рекомендовал использовать поиск. Напишем «User», окей, okay. на этом сайте нет процедуры входа, но неважно. Просто жмете «Ctrl-F» и вводите username имя пользователя или что-то такое. А затем проверяете все, что там выдало, в поисках того, что вам нужно. В нашем случае нам нужна форма имени пользователя и пароля. Так что правой кнопкой «Показать код» и в нашем случае есть функция «Показать код выделенного элемента». Это позволяет посмотреть код того, что именно нам нужно. Это все немного упрощает. Итак, что нам нужно здесь? Это имя, здесь это юзернейм, поле пароля, называется паспорт. Нам нужны эти два. Также нам нужна часть адреса, и нам нужен IP-адрес сервера. ifconfig. Отлично. Это IP нашего сервера. Как его найти, я показывал в предыдущих видео, так что это все, что нам нужно для следующего видео, в котором мы проведем BruteForce Атаку, а это время мне было нужно для того, чтобы объяснить опции, потому как гидра время от времени может показаться довольно сложным инструментом, особенно с этой последней секцией, имени пользователя и пароля. Нужно добавлять дополнительные параметры, с которыми есть небольшие хитрости. Далее вы это увидите. Был рад вас видеть, и до следующего видео.